Чем Ту-160 смогут уничтожить палубные истребители. Стратегические ракетоносцы Ту-160М необходимо вооружить авиационными ракетами нового поколения, способными эффективно бороться с малозаметными для радаров американскими палубными истребителями. Так считает известный военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Главным противником для нашего Ту-160 по-прежнему являются самолеты палубной авиации f a 18 F-Super Hornet, а также их модификация Advanced Super Hornet селом большим запасом топлива и пониженной эффективной площадью рассеяния. Поэтому логично оснастить Ту-160 средствами поражения таких целей, написал Леонков в своем телеграм-канале Мадура Недура. И такой комплекс авиационного вооружения, по словам эксперта, у нас есть, это управляемая ракета класса воздух-воздух средней дальности РВФСД. Эта ракета, по сравнению с ракетой РВФАЕ, имеет увеличенную дальность пуска, до 110 км. Вместо 80 км у ракеты РВФАЕ, ракетой РВФСД можно поражать цели в задней полусфере. При этом минимальная дальность пуска – 300 метров. Поражать самолеты можно в диапазоне высот от 20 метров до 25 километров. Не способ даже противоракетный маневр с перегрузкой до 12 единиц. Эти ракеты оснащены комбинированной системой наведения, включающей в инерциальную навигационную систему с радиокоррекцией и активную радиолокационную головку самонаведения. Таким образом, поражение целей происходит в любое время суток, на всех ракурсах. В условиях активного применения радиоэлектронного подавления, на фоне земной и водной поверхностей, отметил эксперт. Он пояснил, что, благодаря автоматизации, применение ракеты рвф СД осуществляется по принципу «выстрелил», забыл, что облегчает работу летчика. Комплекс вооружения отличается многоканальным обстрелом, дополняется возможностью траекторного захвата воздушных целей а связь по каналу коррекции позволяет перенацеливать ракеты в полете с одной цели на другую. Неудивительно, что зарубежные военные эксперты, настоящие, не диванные, настоятельно не рекомендуют пилотам ВВС НАТО вступать в бой с российскими самолетами Су-35 и МиГ-35. А теперь станут не рекомендовать атаковать Ту-160 ЭМ, отметил Леонков. Всем спасибо за просмотр.